Марина Цветаева Барыня-сударыня В два притопа легонечко Модно парни танцуют, Смотрит умница Сонечка, Хоть не барыня, в суе. Миг смекает тихонечко, Как сочли виноватой И вдову Склифосовского Порубили лопатой, Вот. Такие ребята порождение бесовского Силы малоцеватой. А дочурку повесили во дворе на осине. Может, те же ребяточки все по той же причине. Фотографии папочки в генеральском мундире. Могут в проруби утопить. Вот так. -то. Так в два притопа и веревкою удавить, Вот так-так в три прихлопа Могут голодом замарить. Не убийцы, холопы.